человек, кто тебя выдернет из этого состояния, скорее всего, ты даже, если, либо в психушку тебя и на, на медикаментозном каком-то э, лечении будут держать какое-то время, либо ты просто, ты, ты просто растворишься и умрешь, потому что ты не сможешь вот в этом существовать. Вот. Это то, что было со мной. Как другие это видят, как, как у других, я не могу сказать. Я знаю всего несколько человек, которые действительно не кушают, и они не на экранах. Одна девочка есть, которая периодически выходит на экраны, но она не работает с обычными людьми, потому что она говорит, это говорит, неблагодарное дело, никто говорит, не готов к этому. Она работает с космонавтами, она готовит их к полетам, и там у них там свои, свои фишки. Вот. и я, я ее понимаю прекрасно, потому что я на сегодняшний день потихоньку начинаю работать тоже с администрацией, и я вижу, насколько там подготовлены с администрацией, которая ближе к правительству, насколько там подготовленные люди, и насколько там есть люди, которые э, живут больше ста лет, да, не потому что они долгожители, а потому что они умеют управлять своим аватаром. Вот. И я все-таки делаю попытки вывести других людей к самому себе прийти не потому, что ну, мне хочется кому-то помочь. Это, конечно же, из эгоизма. Потому что я хочу, чтобы мои дети жили в другом обществе. И я понимаю, что мы можем менять это общество, только изменив себя. Вот. И когда говорят, что там, ой, вот вы все должны делать там без оплаты, вы все должны там автономы это все это все не про это это как раз все про это ребята это про то чтобы научить людей что такое деньги что это не бумажки это наша энергия которую создали мы и когда мы начинаем зарабатывать деньги они мы так будем всю жизнь зарабатывать мы не можем заработать то что у нас уже есть мы тратим свою энергию абсолютно не туда мы с вами тоже поговорим один как потом что такое деньги вот. и что такое, когда ты начинаешь что-то рассказывать кому-то? Это опять же не про то, что вот посмотрите на меня, какая я. Это опять про то, что какой мир ты для себя хочешь подготовить. Вот. И это как раз вот про это. Потому что сейчас мне позади вопросы, и я потом как раз расскажу вот про состояние умирания, чтобы было понимание, что это не всегда хочется. Не на каждом этапе хочется вообще ездить и что-то рассказывать. И я очень хорошо понимаю людей, которые сидят в карах, ничего не делают годами, либо выходят из своего физического тела и приходят через несколько десятков лет для определенных каких-то функций. Вот. Сейчас я их понимаю. Раньше я думала, что это ерунда полнейшая. Задавайте вопросы. Ты рассказывал про ну, есть такая тема, что за два часа организм набирает много килограмм, а это откуда вообще он берет? Ну, вообще, в нашем в воздухе у нас примерно 60% лаги, я думаю, в Питере еще больше. Нас много не пить. Да, поэтому, когда говорят, что как бы, как вы не пьете, не едите, но у нас вообще изначально самый большой наш орган – это кожа, да? И когда детишки, например, еще формируется, чем они дышат? У них же поступает кислород во все органы. Они дышат через кожу, они же не через легкие дышат внутри мамы. Через пуповину да, идут определенные питательные вещества, так скажем, для формирования чего-либо. И через кожу они дышат, потому что когда есть практика рождения в воду, когда ребенка вылавливают не сразу, же в течение двух минут. То есть он в течение двух минут точно так же абсолютно спокойно дышит. Почему у нас говорится, что человек может спокойно не дышать две минуты, а все, что свыше, типа ты какой-то уже там уникальный. Две минуты – это как раз то время, которое абсолютно спокойно человек может находиться под водой, не дыша там еще как-то. Все остальное ты это развиваешь, потому что, потому что мы в принципе можем дышать через кожу. Не задействуя наши легкие. У меня, кстати, по дыханию у меня, ну, когда вот это наверное, с ногами я происходило. У меня произошла подтяжка живота, и я дышу, дышу, не, даже при том, что я сейчас ем вообще и пью кофе, я дышу ну, очень приятно. У меня где-то здесь вот, глухое дыхание, но только когда спишь. Mm -hmm. Все это замечает, и это не ушло, кстати. Ну, я по дыханию стараюсь не говорить ничего, потому что я никогда не дышала как обычный человек, mm -hmm. вот, поэтому я стараюсь вот это вот тему не поднимать. У меня, я, в принципе, как косматика, для меня дыхание, оно, наверное, по-другому воспринимается. Но могу сказать однозначно, что, например, если вот в, в горку на велосипеде, если я понимаю, что достаточно там крутая горка, <coughs> то я на какое-то время отключаю дыхание, чтобы приехать туда, не за, не, чтобы не задохнуться. Вот это есть. Как бы такие функции действуют Но чтобы надолго отключать дыхание, но у меня тоже пока такого нет, чтобы надолго, насколько, не знаю, я, я не, то есть я в дыхание еще пока не уходила. Есть еще вопросы такие? У вас было такое состояние, вы говорили, что мужчина помог, когда все стало, поехало, вы вернулись к питанию, а допустим, когда из питания снова вернулись, в не едете, да, ну. Mm -hmm. Как бы потом вы просто знали, что с вами это произойдет, как бы с этим потом... Общем, я сначала научилась работать со своим полем, но, и очень четко научилась не выходить, не влезать в чужое поле. То есть сейчас, пока меня там не, не, не попросят, не спросят, и даже когда просят и спросят, я не всегда влезаю в чужое поле. Потому что я очень четко понимаю, что, например, вот у человека происходит вот это. А он думает, что вот это, и он истинно думает, что вот это происходит. И иногда говорит, ну расскажи мне, и если я ему расскажу, что у него будет происходить, во-первых, он себе накрутит, что это должно происходить обязательно так, он будет к этому идти, он будет, когда к этому идти, он не увидит некоторых моментов, которые бы его чему-то научили. И для него это будет не конечный пункт, а перевалочный. И он пойдет к определенным вещам более жестким путем, чтобы все-таки пройти те вещи. Это первый момент. Второй момент, что когда говоришь, например, вот этого, очень часто люди не воспринимают, они говорят, нет, это не про меня, я знаю, у меня такого нет. То есть они идут в отрицание. Когда они идут в отрицание, что они получаются? Они от своей вот этой конечной, так назовем, цели, да, самого себя, они отодвигаются. То есть они могли бы прийти вот за такое количество времени, а прийти, придут за, за более длительное. Потому что они проходят сначала фазу отрицания, потом, ну, может быть, фазу, да, принятия, потом они проходят, что как бы, ну и да, это у меня есть, и как тогда с этим работать? И тогда уже начинают идти. И вот этот процесс, он, он откатывается намного дольше. Поэтому не всегда людям нужно видеть, что у них вообще внутри, что есть. Единственное, что я могу сказать, там, если, например, вижу что-то, что вообще вот по органам тяжелая ситуация, я могу им сказать, но только в том случае, если я понимаю, что человек с этим будет работать. Если я вижу, что он не будет с этим работать, даже если он говорит, я буду обязательно это делать, то я ему не скажу, потому что я понимаю, что у него в голове будет и запустится программа на самоуничтожение. Он будет понимать, что у него с этим органом беда, и все. Потому что у нас у многих, ну как у многих, практически у всех у нас почки и надпочечники практически в, критич, в критичном состоянии. А мы все знаем прекрасно, да, что почки умирают молча. Вот. В почках нет никаких нервных окончаний. Когда говорят, у меня почки болят, у меня почки тянут, это не почки. Это всегда что-то отдает а, в поясницу. Разные бывают ситуации, вплоть до сердца. Вот. Потому что когда у нас почки больные, мы никогда об этом не узнаем. Только либо с анализом, либо когда уже вывозят на скорую, к сожалению. Вот. Но могу сказать, что практически у всех с почками беда.